А ну, улет начался. Вот. Ой, уже нападает. мутят мутки мутят вот столько мусора у них уходит вот. теперь ухоженный вариант ужин канди каждый скоро надо будет убраться здесь